Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с электронным стабилизатором. А более конкретно, в комплекте поставки электронного стабилизатора не было мини-штативчика. И в результате купил я данный мини-штативчик и в данном варианте лежит непосредственно перед вами. Шло вот в такой вот упаковке. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Shops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Внутри у нас находится... Во-первых, ключик шестигранный для подтяжки, сочленения. И вот такой вот мини-штатив непосредственно для электронного стабилизатора. То есть он вот здесь вот специально для подтяжки, чтобы было всегда достаточно туго расходились эти лепестки. Здесь резьба обычная одна четвертая дюйма представлена вот в таком варианте то есть можно устанавливать на любую поверхность здесь есть прорезиненные крайние вставки со всех трех сторон чтобы не повредить вам поверхности и непосредственно давайте померяем как это все разместится непосредственно на стабилизаторе и плюс еще дополнительная ручка и давайте сейчас посмотрим более подробно и конкретно